Что и медика играть, да? Да. Но пока научная, я Поэтому не... я играю за медика. Мне медик будет Я стрелка взял. Ну что ж, пацаны, за медика согласен. Вс, а труба. Я Все ждут Так, напик, Девочка с глазами Там, там наши Синий <связывающие> <связывающие> Даже Должен же расставить хоть кто-то Скоро Посмотрим. рассвет Выхода нет Ключ поверни И полетели Нужно вписать Чью-то тетрадь Кровью как в секунду. Ой, привет! Свалим, свалим. Прыгайте! Ты не можешь накрывать не понял? Я идут, идут поезда, и и у Меня тут как вот у меня. Лишь бы мы проснулись в одной постели. Скоро There doesn't need you. Yeah, you hit